Ты мое небо, ведь я люблю тебя. Ты мое небо, моя лучшая бесконечность. Давай вернемся в прошлое, любимое и вспомним нашу встречу, которая связала наши души воедино в тот февраль в то на и холодный вечер. Ты знаешь, я раньше мечтал о тебе всегда, соединяясь с мыслями, и я люблю жизнь за мечту. Которая исполнилась Мы вместе Так искренне